Так... Привет, мистер Пегистер. А чё это вы на меня смотрите? <смех> ага... Я вас не буду убивать, поскольку вы меня не трогаете. Ну что-то хочешь дать? А, ну понятно, он просто попытался... <смех> поговорить со мной блин я его языкового не понимаю ну ладно пусть он там живет своей жизнью как хочет ну а я буду ведь как мне надо так давайте попробуем наших спешков размножить Ну-ка. дорог Сюда. Все. Вроде послушно. Ой, бедная черепаха. Надо ее спасти. Вот ну что ты тут забыла опять. Беги, Беги обратно. Ах ты тас... Тебя все равно вытащу из твоего, блин, хренового логова, но... он очень плохо. Даже Ну, куда ты идешь? Алло, черепаха. Че-то, блин. Чё куда ты блин там идешь на он сюда иди Я Ничего ничего круче не имею ничего блин темнее чем подтолкнуть е нахрен ну куда ты уплываешь ты же не то да блин, иди ты плавай в воде своей только никуда не уплывай больше достала Надеюсь, надеюсь, и там будет хорошо. <сؤال> <сؤال> Блин, я помню, как на как на видео мне прилетели авторские права от Epidemic Soundа, потому что он засранец, кинул жалобу. Ээ, с... Ой. И по этой причине в жизни может быть никогда не стану даже и даже не, не, про, не буду пробовать им как-то взаимодействовать, э, общаться и вот что-то типа такого, то есть кинул жалобу, все больше не держу mm -hmm. его откуда этот откуда этот маленький Сразу появился, блин, черепаха, женщина. А ну иди сюда со своим, блин, плаваем. Это мне это нужно. Мне есть много своих дел. Петри, Ладно, половим рыбу. Ладно, мне, пусть черепаха все, что хочет, а мне это не надо. Мне, мне не дело в черепахе, у меня, друг, у меня дело совсем в другом. Блин, я убрал за из рука. я хотел как раз бачить. а точно же, эта хрень же растет не, не на вот этом говнище дерьмище. Вот надо это дело исправлять. Надо что-то с землёбью заражённое, какой-то, блин, темным мохом, темным мохом. Покрытая земля, блин, мне это не нравится. Мне надо вот наоборот, чтобы был светлый мох, зараженный. А на нем уже были, блин, вот эти мои э -э малышки, машеларики, рукавладики, что выросли тут. Семерон, блин, только позовите а то без мышабов мы совсем подохнем. Ну все, вроде бы все готово. Нет. Вот теперь все точно. готово. Что это? А, понятно. осталось только финальная часть по нашим ягодкам, блин, это лишние оказались, надо не больше, одна, один ряд ставить. ну что ты смотришь, да блин я хозяин этого долбанного Л. ну лишний преследователей мне не нужны засранцы особенно в большом или небольшом количестве неважно в каком мне не нужны лишние помощники блин для чего я сломал Так. Блин, а мне же нужно покрыть это. А, точно же для второго ряда. Надо всего лишь хотя бы один слой. Вот и все. Не маловато надо еще немножко. А, точно же этим песком дыру починить. Ой, куда это, не боже? О, уже первые мога. Появились, вот, блин. Всё-таки я не успею нормально за... Да с... Ай! Ой! Вот это, конечно, меня напугало. Эээ! Мапис 4 раз ты повылочкой. Нападение Эндермена? Эндерпрлы получил. Эндерпернул. Эндерпрнул. Эндерпрнул. Фу, воняет от эндера. Не знаю, что если я выйду, меня сразу же... пойдут искать для дедоса. а блин я неподалеку слышу скелету в кого-то и куда-то стреляет о вот он. Пусть он-то не засранец. Такой. Блин, я его точно задудошу. Все, мне надоело ждать, пока он там будет захлебываться. Хотя кости не могут же захлебнуться. А куда он пропал? А! А, не не не иди сюда. Кумбак, мистер Скелетрон, кумбак. <звы> Проще, парень, налепай. Я не походу совсем не ожидал, что на нее так просто возьмут и нападут. минус есть что-то. Boom, boom, boom. Нахинай <связи> себе, кто там пробормотал. Мм, mm, все-таки надо для делать. общем сборка ягод готова Амметистовый <смех> осколок. Блоки аметист. Давайте вот мои все драгоценности. Извините, конечно, что я видео не заснял. <смех> как я эти драгоценности добываю. Но вот такие времена были. Блин, я это начал где-то месяц так не играл. Два-три, не больше. Ну, вроде бы сложили, только нам угля для печки не хватает вот и все, а так все есть. О, там зомбожитель. Только что они там забыли? Блин, а где тут самый источник, по которому, блин, я спускался? А, вот он же. Самый безопасный. Блин, я пока что уровень солнечного поставлю на мир, но потому что... Не знаю, что там, если я буду спускаться, вдруг там какой-то подземный засранец вылезет и меня убьет. Так к таким, блин, засранцам относятся в том числе и Вардены. Ой, я мое, ай, не попал в воду. Скверо. Сейчас, ай, муха. <плёк> Что? Офигеть. Просто словил джек-пот. Нихрена себе тут высоко. Вот. Копай-перекопай, блин. Вот почему, блин, в жилах так всего много, а почему в шахтах... Вот чем мне так сильно везёт? Там, смотрите, целая гора железная. Вот это да. Вот это редкость, конечно. Блин, я первый раз в жизни вижу столько железных гор. Мне главное сейчас не гора железная. Вот это. А, как можно больше угля для печки, чтобы... Потом это. Сначала уголь, потом уже имба. Алмазы! Их там, блин, больше, чем в одной маленькой жильке. Вот ч ⁇ мне так сильно везет на уголь все? Вот мне, конечно, не радует. Да, мне везет на уголь. Но чтобы настолько сильно мне повезло на железо, это я в первый раз в жизни вижу, чтобы мне так... чтобы мне целая орда железа попалась в одном месте. Ебать везучий. О! Вот и кусок подземной шахты, который... <смех> Заспавнился в совсем неудачном месте. Блин. Я, походу, забрался, и я теперь не знаю, как выбраться. Внутри свободную точку, где... Блин, да я опять в каком-то тупике. М -м, ну вообще ловушки, зашибись. Блин. Но я зря, походу, с собой ведро воды не взял. Мне надо было. Блин! Mm -hmm. Вот это моя главная проблема. Я походу, что из сил загнал сам себя, блин, в ловушку. Молодец. О, ну хотя бы я выбрался. Ладно, давайте уже поищем Руби какие-нибудь. Сколько у меня просит? Еще двадцать шесть. Блин, этого должно хватить, чтобы сломать свою орду алмазов. Просто лика радка алмазов. Пипец, тут целое, блин, жилище их. Вот ч мне так живет с пещерами? Везет, точнее. Какой, блин, живет, везет. Одни, блин, алмазы, одно железо. все, блин, есть. Целый долманный, блин, рай для шахтера. Есть блин, в одном месте. Кто-то вот фарт, конечно. Еще восемь штук. У меня походу боль... быстрее сломается, эфика, чем меч. О. Почему-то за мной отправился один Лей. Первый должен где-то быть на втором. О! А вот и первый. Только что он забыл в этой тюрьме? Какой-то деркотный еще один с плечком сейчас везет с Ронами. Так, давайте просто засеем координаты нашего дома. А, походу в этой версии там, которую я посмотрел. мне потом понравится, хотя ну, нахрен нам не помню. А это походу Бэтка была, которую я смотрю в видео. про МКП и Хаб. М -м, понятно ладно все не завершая трансляцию и трансляцию видео